Приветствую, уважаемые трейдеры! Вы смотрите рубрику ⁇ Пульс рынка ⁇ с Марией Кухтой. И сегодня на обзоре я пройдусь по таким блокам, как фондовые индексы, фондовый рынок, посмотрим рынок металлов, а также посмотрим валютный рынок. Давайте начнем с фондовых индексов и посмотрим индекс NASDAQ. Друзья, NASDAQ ⁇ это тот инструмент, который я вам рекомендую торговать. В ближайшее время, то есть, на следующей неделе, ищем точки захода на покупку по данному индексу. А почему покупка? Потому что есть у нас уверенный заходной лонговый импульс от 10 ноября, после которого видим консолидацию позиции с зажатием вниз, то есть коррекцию по данному индексу. Окончание коррекции, движение наверх, которое мы видели в начале января, подтвердило окончание коррекции и пятничная дневочка импульсно показала лонговое свежие перекрытие, чем дополнительно подтвердила лонги по данному индексу выше зеркального уровня поддержки 11 300 рекомендую открывать покупки а покупки либо секущих мы увидим либо еще какая-то коррекция до набор позиций в рамках пятничной девочки нас произойдет но тем не менее лонговое настроение у нас отличное по данному индексу и следующая цель для роста это сопротивление 12 100. То есть, если уходим наверх, я думаю, что очень скоро мы увидим а, эту ценовую зону сопротивления, и если будем прорываться выше данного уровня, то отличные дальше у нас перспективы для лонгов откроются. А, также видим, что поджимаются наверх на дневках, это дополнительный такой, а, значит элемент который подтверждает лонговое настроение по данному индексу поэтому торговые рекомендации свежий для вас и это работать на покупку по индексу nasdaq так давайте фондовый рынок начнем посмотрим начнем с акции netflix Друзья, Netflix на самом деле себя просто шикарно отрабатывает, я напомню, что ранее я вам рекомендовала открывать ланги по данной акции еще 5 января, на закрытии рынка записывала обзор, в котором рекомендовала работать на покупку по акции Netflix, покупка себя уже шикарно просто отработала После выхода отчета компании Netflix мы видим, что акция с Гепом открылась в пятницу, то есть здесь хороший лонговый подтверждающий. Момент у нас здесь был и а, текущая картинка у нас дальше продолжает смотреться на рост, поскольку мы торгуемся выше с э, поддержки, прошу 322, то есть этот уровень для нас был уровнем сопротивления, который мы пробили, прорвались выше данного уровня и уверенно дальше смотримся на покупку. Если вы покупали данную акцию по моей торговой рекомендации, я рекомендую удерживать лонги и дальше будем сопровождать нашу торговую позицию я напомню что весь анализ я, я значит, анализ графиков я делаю в соответствии своей авторской торговой стратегии, которую я разработал на протяжении 9 лет в трейдинге. И вы сами можете видеть, как я анализирую рынок, как я понимаю рынок и как отрабатываются те торговые идеи, которые я вам рекомендую торговать. Но на самом деле это вершина айсберга, то есть на обзорах я вам уже показываю результат. Если вас интересует сам процесс отбора паттернов, если... Вы хотите узнать подробности, как я анализирую рынок, как я отбираю торговые паттерны, как я вижу графики, вы можете записываться ко мне на курсы обучения, курсы обучения индивидуальные. И на курсах обучения я все подробно рассказываю, все нюансы, как анализа рынка, так и отбора торговых паттернов, так и значит, нюансы отбора торговых паттернов. То есть все, все это вы узнаете на курсах обучения. Кроме того, после окончания обучения еще полгода поддержки от меня вы получаете. То есть это как помощь в анализе графиков, так и помощь в трейдинге. То есть для вас буду торговые рекомендации давать, буду помогать с анализом графической ситуации на рынках. Я буду помогать с анализом торговых паттернов на рынке, отбором торговых паттернов. То есть если вас это интересует, пишите мне в личку и записывайтесь ко мне на курсы обучения. Так, Netflix мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим следующую акцию, акция Adobe. Adobe шикарно просто растет, друзья. Здесь я... Тоже отобрала вам эту акцию для вас, для того, чтобы вы могли открыть слонги от текущей консолидации позиции, которая у нас происходила за последнюю торговую неделю по акции. А допа здесь выше локального уровня поддержки 337 я рекомендовала открывать на покупку и выше зеркального уровня поддержки 325. Здесь у нас консолидация позиции. А, нарисовала такой откатный минимум, после чего лонговый перекрывающий движение и еще одна текущая локальная консолидация консолидационного накопления из этого накопления мы уже видим хорошую импульсную реакцию на север мы прорвались выше текущего сопротивления 350 закрепились выше и дальше продолжаем смотреться на покупку по акции adobe inc друзья если вы покупали по моей торговой рекомендации удерживаем лонг цели для роста у нас здесь Замечательные, то есть скорее всего, что зеркало, мы будем пробивать зеркало, которое у нас образовалось уровнем гепа 362 сопротивления, я думаю, что мы пробьем спокойно, потому что уже уверенный импульсный рост локально мы видим, а накопление позиций позволит, позволит увидеть хороший среднесрочный лонг. Данной акции. Поэтому удерживаем лонги, смотрим э, за моими следующими обзорами. И в этих обзорах обязательно буду делать аптеты по э, торговым рекомендациям э, как по фондовому рынку, так и по остальным рынкам и э, буду сопровождать наши торговые позиции и мои торговые рекомендации. И, собственно, буду говорить, когда нужно частично фиксировать, когда нужно. Э, значит, возможно фиксировать полностью позицию все эти моменты следите за моими следующими узорами на них буду вам рассказывать все подробно поэтому а текущая картинка по адоб отличный импульс наверх уже шикарно себя отрабатываем локально и продолжаем дальше смотреться на среднесрочный лонг Акту Мета, давайте посмотрим, МЭТа еще в декабре месяце от а текущей консолидации позиции локальной выше уровня откатного 113.2, я вам рекомендовала открывать лонги в рамках своей авторской торговой стратегии. Друзья, после уверенного лонгового движения перекрывающего мы увидели замечательную отработку, как я и прогнозировала, мы пробили зеркальное сопротивление 123.6, закрепились выше и продолжаем уверенный рост по данной акции. На прошлой неделе нарисовали локальный откатный уровень 132,6, здесь мы его перекрыли и на, на следующий день, то есть четверг перекрытие, и пятница уже новый локальный максимум по акции Meta. Поэтому, друзья, продолжаем дальше работать на покупку по данной акции, удерживаем лонги. Несмотря на то, что среднесрочным себя уже отработали, у нас перспективы для дальнейшего движения на север отличные и сохраняются. Поэтому настроение продолжает быть лонговым по акции Мэта. Макдональдс, давайте посмотрим. Это та акция, которую я еще на прошлой неделе вам рекомендовала открывать. На покупку смотрите, текущая картинка у нас неплохо подтверждает покупки. Почему? Потому что ключевым моментом это на данном графике это импульсное перекрытие, которое мы видели в пятницу на значит, торговой сессии по данной акции. Хороший импульс наверх в пятницу перекрывающий. Здесь у нас еще перекрытие было локальное. Удержание уровня поддержки 264,6 показывает хорошую перспективу для дальнейшего роста по акции Макдональдс. Учитывая характер накопления позиций, а также учитывая уверенный защитный импульс слева, я думаю, что Хороший выстрел на север мы увидим очень скоро. Здесь есть у нас сопротивление в районе 280, но тем не менее, я думаю, что данный уровень сопротивления будем пробивать. И если посмотреть более глобально, здесь у нас нет никаких преград для дальнейшего роста. То есть пробьем 280 сопротивления и дальше будем среднесрочно расти. Поэтому продолжаю рассматривать покупки по акции «Макдональдс» с целью на пробитие сопротивления консолидационного 280 и выше со среднесрочными перспективами. Защита импульсная такая уверенная, сильная слева у нас есть. Поэтому рост примерно на диапазон этот ценовой ожидаю. Синопсис акцию давайте посмотрим. Уже неплохо мы подтверждаем покупки. Смотрите, еще находимся в рамках консолидационного накопления после перекрывающего импульса, который у нас прошел в ноябре месяце. Но тем не менее, друзья... Тем не менее, закрытие пятничной дневки у нас показало локальную реакцию на поддержку 330, ценовой уровень поддержки, локальная реакция есть у нас пятничная, поджимаемся наверх уверенно, поэтому... Продолжаю рассматривать лонги по акции Синопсис, здесь у нас просто еще до набор торговой позиции происходит еще текущая консолидация, но несмотря на это есть у нас шансы для прорыва, прорыва сопротивления 350 максимума, который мы видели. 1 декабря 363 и выше. Если будем пробивать эти ценовые зоны, следующая цель для роста 390 ценовой уровень сопротивления. Другими словами, продолжаем смотреться на покупку по акции синопсис, удерживаем лонги и а, зарабатываем на покупках. Давайте посмотрим еще акцию Housing Development Finance. Друзья, здесь есть у нас реакция на поддержку 26.05, прошу прощения. Значит, мы среагировали, перекрыли, и несмотря на то, что здесь мы находились возле сопротивления 27.11, я вам рекомендовала открывать покупку. Почему? Потому что ну, на самом деле все уровни пробиваются, все трендовые линии пробиваются, зеркала пробиваются. При условии наличия торгового паттерна. Если есть паттерн, он показывает, когда произойдет пробитие сопротивления, когда произойдет пробитие зеркала, либо трендовый, либо еще каких-то вспомогательных элементов на графике. Поэтому, учитывая характер движения по Housing Development Finance акции за последние несколько торговых дней, перекрытие у нас нарисовалось, поджатие наверх, отлично, есть реакция на поддержку, есть замечательная консолидация позиций, есть уверенная значит, позиция быков на рынке. Мы здесь не пустили акцию до зеркала 25.05, удержали поддержку 26.08, проконсолидировались выше данного уровня поддержки, то есть даже коррекция как вы видите у нас неглубокая получилась. мы консолидируемся фактически на максимуме роста который мы видели сначала октября по ноябрь посередине ноября прошлого года консолидируемся на максимуме этого роста есть защитный импульс слева от 11 ноября это значит что Хорошая, замечательная, здесь у нас есть торговая ситуация для выброса на север. Быки в тренде, здесь себя уверенно чувствуют, поэтому продолжаем рассматривать покупки по акции стикером HDFC с целью на пробитие сопротивления текущего 27.12 и с целью на достижение следующего ценового уровня. Это 29.30 максимум, который мы видели в апреле месяца прошлого года так акции шеврон давайте еще посмотрим по акции шеврон здесь у нас отлично есть торговая ситуация на покупку продолжаем смотреться в лонг мы показали снижение коррекционное до уровня 168 здесь у нас зеркало было немножечко не добили до зеркала тем не менее реакция импульсная раз реакция импульсная перекрытие два текущее накопление позиции консолидация которая подтверждает наличие перекрывающего движения по данной акции в сторону тренда работаем в сторону покупок, работаем по данной акции, и с целью на прорыв сопротивления 186, 187 и выше. А Почему считаю, что данный уровень сопротивления мы пробьем, потому что если я правильно проанализировала рынок, то после окончания коррекции мы увидим рост по данному инструменту, рост примерно на ценовой диапазон, который мы видели слева защитный, то есть защита здесь у нас раз, окончание коррекции и ожидаем хороший рост по акции шеврон. Друзья, смотрите за моими следующими обзорами, обязательно буду делать апдейт, обязательно буду говорить, где нужно фиксировать часть торговой позиции и каким образом дальше нужно сопровождать нашу торговую рекомендацию на покупку. Рекомендация у нас актуальна, поэтому Продолжаем а, работать в лонг по акции Шеврон. А, так, акция UNP, давайте посмотрим. UNP здесь у нас а, среагировала на поддержку 205, а, ценовой уровень поддержки. Есть реакция на данный уровень, еще донабрали здесь торговую позицию. А, несмотря на то, что мы вот так зажались вниз немнож немножечко за последние несколько торговых недель, но все-таки, э, дней, прошу прощения, но все-таки считаю, что... Данная акция у нас в пятницу показала хороший лонговый локальный импульс. Есть удержание 205 поддержки. и Поэтому все предпосылки у нас для дальнейшего роста присутствуют. Консолидация позиций, защитный импульс слева. Поэтому ожидаю выброса на север по данной акции. Продолжаем работать на покупку с целью на прорыв сопротивления 219,5 и выше. Если будем пробивать данный уровень сопротивления, следующие ценовые зоны, 235 и 241 ценовые зоны сопротивления. Так, это что касалось фондового рынка. А теперь давайте еще посмотрим те торговые идеи, которые вы от меня получали на прошлой неделе, свежие в четверг. Я напомню, что я записывала обзор, в котором рекомендовала открывать покупку по серебру. Давайте посмотрим данный металл. Серебро, друзья. У нас шикарная просто консолидация позиции текущая нарисовалась по серебру выше поддержки 23.40. Есть очередная реакция на этот уровень поддержки. Импульс наверх в четверг, здесь я записывала в моменте, фактически на закрытии дневки, записала для вас обзор, в котором рекомендовала открывать покупку по серебру. Пятничная дневочка у нас подтвердила лонговое настроение по данному металлу, поэтому, друзья, продолжаем работать на покупку, продолжаем смотреться в рост, отстали на пробитие сопротивления 24,3 и выше. Просто замечательный здесь сильный консолидационный торговый паттерн сформировался. Защита импульсная слева. Есть 20 декабря импульс наверх. Есть хороший уверенный тренд, лонговая тенденция. Поэтому рекомендую продолжать работать на покупку. Все предпосылки для роста у нас сохраняются. Анализ у нас актуален. Анализ у нас сохраняется. И ожидаем хорошего импульсного выброса на север по серебру. А валютный рынок, давайте посмотрим индекс доллара, по индексу доллара у нас замечательный торговый паттерн сформировался, я вам рекомендовала открывать шарты по индексу доллара ниже сопротивления 102,5, а после импульсного пролива вниз и несмотря на то, что здесь мы консолидировались на минимумах импульсного движения, друзья, ни о каких лонгах здесь речи не было, то есть если рынок рисует торговую ситуацию на продажу, мы открываем продажу. Для того, чтобы работать в лонг по индексу доллара, нужно подтверждение для покупок, поэтому, как вы видите, индекс доллара у нас отрабатывает шарты, о которых я говорила, в сторону шартовой тенденции, в сторону защитных слева импульсов от текущего накопления позиций, от текущего локального паттерна, который нарисовал остановку коррекционного движения в районе 102,6%, После защитного импульсного пролива а, от 12 января и уже локальную отработку мы видим. А, если посмотреть дальше, текущая картина у нас показывает продолжение снижения по индексу доллара с целью на обновление текущих минимумов и ниже. То есть график сам показывает, как нужно... Куда, вернее, в какую сторону нужно открывать сделки Куда нужно торговать рынок И вы сами можете видеть, как я понимаю Эти элементы на графике И как они себя отрабатывают Поэтому, друзья, еще раз Только шарты по индексу доллара Пока не произойдет лонговое перекрытие Пока не будет хороших защитных факторов Для работы в лонг Этого нет а Это значит, что работаем на снижение, вернее, продолжаем работать на снижение по индексу доллара. И еще евро давайте посмотрим, друзья, по евро тоже в четверг говорила о том, что ожидая рост по евро, несмотря на то, что здесь у нас такой пин-бар был а в среду, мы удержали откатный уровень 1.0780 локальный после уверенного заходного импульсного роста, который мы видели в начале января. Текущая консолидация позиций удержания откатов и, как вы видите, уже пятничная дневочка у нас показывает локальный рост. И это значит, что мы дальше, дальше продолжаем смотреться на покупку по евро с целью на пробитие текущего консолидационного сопротивления 1.08.65 и выше в сторону защитных импульсов. Слева в сторону уверенной лонговой тенденции от текущего локального лонгового паттерна. Ну что ж, друзья, у меня на сегодня все, если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Я напомню, что все мои торговые рекомендации, все видео вы можете смотреть на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер», обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь есть все видео, все идеи не постфактум, вы сами можете видеть и сами можете убедиться в эффективности моего понимания рынка и моих Значит, торговых паттернов, которые я понимаю, и которые я отбираю на различных рынках, как на криптовалютном рынке, так и на фондовом рынке, валютный рынок, рынок металлов, фондовые индексы, товарно-сырьевый рынок, все рынки, друзья, анализирую рынки ходят по торговым паттернам, рынки формируют торговые паттерны одинаково, поэтому торгуем те моменты, вернее я торгую и я понимаю те моменты, которые рынок рисует, и, соответственно, торговые рекомендации для вас даю в своих видеообзорах. Если желаете получать больше торговых рекомендаций, можете подписаться на мой закрытый канал в Телеграме, канал Сигналов, где вы будете получать от меня всегда актуальные, хорошие торговые идеи. Так, и если вас интересует мой подход к анализу рынка, еще раз напомню, что можете записываться ко мне на курсах обучения, все подробности отбора паттернов рассказываю на курсах обучения. То есть результат вы видите, в обзорах я показываю свое понимание рынка, для того, чтобы отобрать торговые паттерны, то есть процесс отбора, Процесс анализа графиков, он значит, подразумевает значит, наличие нескольких, и не нескольких, а многих торговых моментов, многих ситуаций, которые нужно понимать, прежде чем значит, определить рынок. Поэтому все эти нюансы, все подробности анализа своего и своего понимания рынка рассказываю на курсах обучения. Поэтому, кому интересно, пишите мне в личку, записывайтесь на обучение. Все мои контакты будут под видео. А, так, и также не забывайте подписываться на открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Также там будут торговые рекомендации от меня, туда я буду дублировать свои видео обзоры и, соответственно, вы также будете получать актуальные торговые рекомендации от меня регулярно по различным финансовым рынкам, и также будут видео с обучающим контентом. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, хорошего вам дня, хороших выходных, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось видео, не забывайте задавать вопросы, вопросы по тому материалу, который я рассказываю на обзорах, вопросы по инструментам, которые вы торгуете, не забывайте писать свои комментарии, свои реакции и отзывы, буду благодарна за ваши отзывы и реакции, всем хорошего дня, до скорой встречи.